Всем привет! Меня зовут Алена Жупикова, и я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании Кагру. Сегодня в этом прекрасном зале мы проводим мастер-класс на тему «Как создать...» выигрышную корпоративную культуру. И для этого мы пригласили международного спикера, эксперта и практика с 20-летним опытом Стефа Деплюси. Стеф действительно тот человек, который знает, что э, благодаря созданию позитивных, неписанных правил можно изменить атмосферу рабочего места и, соответственно, повысить результаты эффективности команд. А мы для этого и создаем площадки, для того, чтобы наши клиенты были на шаг впереди конкурентов. Как говорит Питер Друкер, культура ест стратегию на завтрак. Улучшайте свои культуры, я надеюсь, что наши гости сегодняшнего мероприятия смогут перевести услышанное в опыт и создадут свои превосходные выигрышные культуры.